друзья, подписчики и гости нашего канала. Сейчас я вам прочту стих. Это определенно связано с трагедией, которая унесла жизнь детей. А именно, это в городе Казани не первый случай это уже, и пора задуматься всем, начиная от высшего руководства и кончая школьным руководством. Такого повторяться больше не должно. И это преступление должно пресекаться на корню. И об этом надо уже думать. Уже не раз были случаи, вы помните сами. Город Керч, та же самая история, тот же самый стрелок нашелся такой, пострелял, поубивал детей и взрослых учителей. Также и тут, в городе Казани. Аналогичный случай. Надо уже задуматься. Как искоренить на корме таких уродов. А теперь я вам прочту стих по такому поводу. Печально грустно, но это факт. О чем он думал, когда стрелял в детей? Да ни о чем он просто убивал. Ему без надобности жизнь людей. Как по мишеням он детей стрелял. Холоднокровная расправа, больше нечего сказать. А что ему? Стреляй, в кого попало, И дети прыгая в окошке, Куда им, собственно, бежать? В мозгах у зверя король заполыхала. Учителей, убив придачу, Стрелял детей напролом, жестокая была задача. Убить порядком всех притом. Откуда у него гранаты? Конкретный нужен тут вопрос. Летели до двери, парты, А кто попался, тех уж нет. Перемешалось в стоны, крики, А кто на камеру снимал, А этот сука слабосильный Стрелял и дальше убивал. Кто из детей в окошке прыгал, Разбился насмерть, кто живой? А для стрелка закон не писал, Урод он, больше никакой. Скорбь по погибшим, так печально, Детей и взрослых не вернешь, И по погибшим трауры явно, И мимо скорби не пройдёшь, Скорбить умеет, сожалея, Бонее пережить ту боль. Убийцы, вот, была идея, в его глазах одна лишь кровь. В коварстве нет ему пощады, Что натворил и как он мог. Где-то ему довольно рады, Что, очевидно, стал он Бог. Назваться можно кем попало, Иисусом может быть Христом. Лучше от этого не стало, Коль в голове его дурдом Дойти умом до отупения, возненавидеть сразу всех, ему не нужно сожаление, прощение слобой для утех. Слезы и плач родных и близких, мы соболезнуем им всем, мой стих не будет в этом лишнем. Духовно поддержу я всех, не смеем мы. Мириться с этим – не первый нам такой урок. Хотят жить взрослые и дети. Пусть всех хранит по жизни Бог. Как ни печально. Но это все повторение. Не надо искоренить все это, во что бы ты ни стал. Надо уже задуматься. Уже давно пора задуматься. Земля будет. Всем, кто погиб при такой расправе.